Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу, как в Короле сделать эквидистанту контура. Для примера я возьму логотип Windows 8. Перед тем, как непосредственно перейти к созданию эквидистанты, необходимо удалить мелкие детали с логотипа. Замечательно, теперь логотип приобрел законченный вид. Допустим, данные контуры будут вырезаны из молочного оргстекла. То есть логотип будет световой. Нам необходимо будет сделать ответные контура, которые будут в ответной детали с небольшим зазором. Теперь я скопирую все кривые и сгруппирую их. После чего я перехожу на вкладку «Контур» и здесь задаю размер оффсета. Также можно задать здесь цвет заливки и цвет толщины, толщин линий. Допустим, будет 0,3 мм. Щелкаем «Применить». И вокруг нашего логотипа появляется еще один контур как раз с оффсетом 0,3 мм. Переходим на вкладку диспетчер объектов. И здесь у нас появляется новая контурная группа. В принципе мы можем ее разбить. И вот у нас появился новый логотип со всетом на 0,3 мм. Нижний контур нам пока не нужен. Мы можем его отнести в сторону. Будем работать вот с этой эквидистантой. С тем, что необходимо вырезать в ответ на детали. Переходим на диспетчер объектов. Здесь у нас показана кривая. То есть логотип замкнутый и преобразован в одну кривую. Рисуем прямоугольником контур будущей детали. Группируем два объекта вместе. Выбираем перо сверхтонкий абрис. Здесь выбираем заливку, ну пусть например будет белым цветом. И вот у нас появился эквивидистанта, появился эквидистант контура от контура логотипа. В принципе мы можем проверить это. Здесь также сгруппируем объекты. И исходный контур у нас меньше э, того контура, который будет в ответ на деталь. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.